Есть три вещи, где можно забуксовать. Первое. То есть, смотрите, если посмотреть, допустим, на риэлторскую деятельность, как на деятельность, ну, сравните с чем-то другим. Например, мы с вами решили открыть завод, который будет производить какую-то хлебобулочную продукцию для какого-то типа населения. То есть нам в первую очередь нужно определить, что за тип населения будет приобретать нашу продукцию, верно? Но ну, это было бы логично. Потому что если мы сейчас с вами соберемся, все каждый скинется деньгами, и мы не знаем, мы решили, например, производить какие-то хлебцы с вами, но мы не уверены, что люди готовы покупать эти хлебцы. Или те люди, которые готовы покупать, имеют на самом деле деньги на это. Поэтому перед тем, как формировать, вообще самое первое действие, которое нужно сделать, это определить спрос. Вот сегодня Антон покажет, как определять спрос в каждом из ваших регионов, чтобы посмотреть, кто люди, которые покупают, кто создает сегодня максимальную активность и на рынке недвижимости то есть кто эти покупатели когда мы понимаем что это за покупатели какой это сегмент какой какие объекты они при этом хотят мы можем тогда под них собрать определенную базу объектов. конечно же от ликвидности базы очень сильно зависит ну то есть каких мы покупателей можем привлечь это логично а второй момент бывает такая тема что многие например услышали что я могу каким-то образом через например сайт или через, например, соцсети или каким-то еще образом привлечь платно или бесплатно большое количество покупателей для себя, но я имею ту базу, которую я имею, и в моей базе больше там, 80% неликвидные объекты, и только от 10 до 20% это те объекты, которые улетают. Вот на следующей неделе у нас будет тема по сбору базы недвижимости ликвидной, то есть как брать в работу самое лучшее, как правило, то, что не очень сильно дается. А то, что берется в базу легко, это либо не ликвид, либо то, что очень долго продавали, либо есть какие-то ограничения, и там среди них относительно небольшой процент того, что действительно круто продается. То, что будет действительно удовлетворять потребности не тех, кто ищет самое дешевое, а тех, у кого есть деньги и есть проблема выбора. Поэтому база – это первое, на чем можно споткнуться. Следующее – это качество клиентов. То есть если клиенты пытаются сэкономить изначально, если клиенты, например, допустим, вот ну, смотрите, всегда я привожу пример, да? Если э, средний заработок семьи, например, составляет 40, 50 или того меньше не дай бог, э, денег, э, и при этом ему нужно оплатить комиссию, например, там 100 150 тысяч за подбор, и это сохранить там в семье от э, 2 до 3, до 4 зарплат, вероятность того, что этот человек сделает выбор не в пользу риэлтора, очень высокая. Но это логично. Многие риэлторы в прошлом, не будучи риелторами, сами делали похожие вещи. Вопрос. Может быть, это качество клиентов не то? Если кто-то задумывался, то, возможно, ну, да, в этом есть решение. Другой вопрос, что на досках объявлений клиентов супер высокого качества по платежеспособности не найдешь. Поставьте, пожалуйста, троечки тех, кто согласен с тем, что я пробовал размещать на досках объявлений а, объекты стоимости выше среднего, например, там трехкомнатные квартиры, двухкомнатные дорогие, сегменты такие повыше, квартиры в центре, какие-то... Ну, Достаточно дорогие объекты, выше среднего, и на них реакция была очень маленькая, либо не было вообще. То есть при этом, когда вот те, кто из вас работает на первичке, если вы откроете прайс застройщика, вы увидите, что эти квартиры тоже продаются. И далеко не в последнюю очередь. То есть, как правило, у застройщика первые этажи остаются, там квартиры около лифта, боковые, темные квартиры, мансардные этажи иногда люди в некоторых регионах боятся покупать. Но при этом, например, самая видовая красивая квартира там с видом на парк или с видом там на море, с видом на речку, она улетает быстро по очень хорошей цене. То есть кто-то ее покупает и кто-то ее продает. Поэтому я о чем сейчас говорю, что качество клиентов очень сильно зависит от того места, где вы этих клиентов находитесь, ну, покупателей именно. А тут еще вопрос. Кто сейчас стал задумываться стоимость э, тех денег, которые вы вкладываете в рекламу себя на досках объявлений, то она в какой-то момент становится, ну, уже прям достаточно ощутимой. Становится дорого себя рекламировать. И при этом не факт, что эти доски объявлений реально вас прям продвигают и пиарят. То есть они не пиарят вас, как риэлтора. Они дают возможность вам показать объект, и клиента закрывают на объект. И клиент, как правило, звонит, не особенно разделяя. Это собственник, застройщик или это риэлтор. Он просто звонит на объект. Да-да, нет-нет, подходит, не подходит, посмотрю, не посмотрю но он не обращается чаще всего к риелтору и говорит, слушай, ты классный, я хочу с тобой работать, давай-ка ты мне поделаешь подбор, сопровождение, обеспечишь безопасность. У кого такие идеи уже возникали, поставьте, пожалуйста, четвертый в чат, что, ну, наверное, это уже становится по деньгам накладно, а вот вопрос, эффективность растет в этом случае или эффективность падает, то есть мне реально это помогает или на мне просто зарабатывают. Ну, то есть получается, что возможность касания с клиентом есть, но реклама конкретно тебя, как риелтора, или агентства, ее нет. Хорошо, разобрались. То есть можно повлиять на качество клиентов, и сегодня на этом на всем мы сосредоточим внимание. То есть сегодня только про качество клиентов, где их взять и в нужном количестве. И еще важный момент. Друзья, вот, пожалуйста, сейчас поставьте пятерок те вот как можно больше, те ребята, которые понимают, что вот у меня есть определенные клиенты, они вот такие, какие есть. Если они у меня вредные, безденежные и в общей массе, и что-то с ними не так, то мне в 2 или в 3 или в 5 раз больше нафиг не нужно таких. Ну то есть как бы увеличивать неэффективных людей в прогрессе, друзья, для меня это не предложение. Мне не надо супер много. Мне нужно нормальное количество адекватных людей, чтобы я сделал свои там в районе в среднем 5-7 сделок в месяц. Но делать это каждый месяц. Вот мы сегодня с вами будем говорить не просто о том, как сделать так, чтобы у вас просто количество некачественных клиентов выросло в разы, что никому не нужно. Можно получить 150 звонков с Авито, целый день сидеть как ненормальный, вот так вот звонить и при этом выцеганить оттуда только одного человека, который будет согласен работать. Мы сегодня не про эту систему, мы сегодня про конкретное количество людей, которое можно достать на каждого агента практически в каждом регионе нашей страны и СНГ и чтобы они были удовлетворительного для вас качества, то есть чтобы этот клиент был по, по платежеспособности выше эконом-сегментов. Его сейчас, кстати, назвали унизительно стандарт. Это вообще просто прям бомбануло. И третья жаба, на которую мы можем с вами подскользнуться, это выявление потребностей. Как раз то, о чем я говорила. Когда мы можем с вами столкнуться с тем, что человек звонит в первом звонке, и он всегда будет требовать что-то лучшее по меньшей стоимости. И вот тут все риэлторы ведут себя по-разному. То есть кто-то начинает нападать, ну, типа, вы что, хотите за какие-то деньги, но вы о чем говорите, вы сориентируетесь в рынке, вы что, совсем ненормальный. Я столько звонков слышала, две риэлторы открываются, у него начинается агрессия. И есть другие ребята, которые при этом все равно доказывают, что вы, я вам очень хочу помочь, но вы не можете себе этого позволить. То есть получается, что на этапе первых переговоров, когда человек должен... Получается, услышать, ну, все же мы знаем закон первых «да», да? Ну, я думаю, что это вот из детского сада в продажах. То есть человек говорит «да, да, да, да», да и потом в какой-то момент он говорит «покупает», и он говорит «да». Обычно я слышу звонки первые, когда звонит клиент, что говорит, покупатель, и у него «нет, «нет, нет, нет, нет, вы не можете себе этого позволить, вы можете позволить себе хорошую квартиру, но не такую, как вы хотите, или да, такая квартира существовала, но ее сейчас нет, потому что, например, это так называемый линд магнитной существующей квартиры». И получается, что первый звонок, который должен слепить вас э, воедино с клиентом, с покупателем, потому что покупатель сегодня платит деньги и решает, заработаете вы или нет, он не всегда бывает таким гладким. Поэтому третья э, важная э, вещь – это выявление потребностей. То есть как его так мягко вопросами довести до того, чтобы он сам понял, что он на самом деле может позволить себе в вашем рынке. И при этом... Вы не навязывали, не расстраивали его и не говорили ему, что он не может, или там это дорого, или что-то еще, и не спорили с ним, потому что всегда можно перебороть. Александр, все для вас, дорогой мой человек, сейчас все будет, Три минуты. А Идея-то какая основная? Человек должен понять, что вы способны его потребность удовлетворить. И он сам, в принципе, не дурак. Если ему дать правильные данные и позволить ему самому принять решение, даже если вы его подталкивали очень сильно. Все, тогда вы красавчик. То есть это похоже, знаете, на ощущение, когда вы приходите к другу с большой-большой проблемой, которую вы не можете решить несколько недель. И он вам за три секунды вопросами просто вас наталкивает на решение. И вы в этот момент готовы его расцеловать, потому что он взял и решил огромную вашу проблему. Это выявление потребности.